Просто прямой, да? Да. Давай, да. чтобы вот этих наклонов не было. Давайте от затылка. По Давайте тогда от затылка. У да. да. вас как контрольный или как там будет от затылка идти? Да, да. все да. хорошо. Ну, mm -hmm. Покажите мне еще раз идти, чтобы я вышла. Вот сейчас который... вот. Давайте вот я надрежу вот здесь вот mm -hmm. и, mm -hmm. и дальше. Mm -hmm. Все, шея останьте. Mm -hmm. Так, тут надо погонять, да? чтобы ровно... Как получилось? Так, ровно голову держи, Ты ровно держишь а то Смотри, я вот смотрю, если я просто...